Добрый день, сегодня мы продолжаем наш обзор Сегодня речь пойдет о, как мы говорили Ручка, лазер, стилус 3 в 1 Ну и плюс фонарик Вот вам эта ручка Вот Так, что посмотрим. Вот стилус Стилус для сенсора телефона. Ручка Так Лазер лазер и фонарик даже вот фонарик и лазер лазер можно использовать как ну, учителя учителями преподавателями показывать на доске что фонарик можно очень удобно светить ночью Хара, ну, очень удобно и ручка получается даже 4 в 1 стилус ручка фонарик лазер очень неплохой экземпляр заказал всего за 76 рублей так, опять видите, пойдет. Такую купить можно у нас в центре, где-нибудь другом месте, за около 1000 рублей. Тоже неплохая выгода. Заказать такую партию ручек по 70 рублей и продавать по 500 рублей. Тоже можно наловиться, как говорится. Подзаработать немного. Так, паста так черная. Можно заполнять ручки. Вот здесь от канала раскручивается. Тоже пришла очень, как говорю, быстро. За быстрый срок, за всего за 15 дней. Тоже очень нормально. Доставка всегда бесплатная. Вот сейчас думаю заняться перепродажей этих ручек. Ну ладно. всего доброго. С вами был Кирилл. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.